Приветствую вас, друзья, на канале Индекс анализ рынка на сегодня, 19 февраля 2023 года. Индикатор страха и жадности показывает нам отметку 60, рынок находится в фазе жадности. За последние сутки было ликвидировано почти тысячи трейдеров на общую сумму 57,5 миллионов долларов США и потери несут преимущественно короткие позиции. Давайте сразу же традиционно посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас сейчас доминируют лонговые позиции. Доминация незначительная, 50,34%. Индекс сезона показывает отметку 49 и находится в нейтральной зоне. Давайте сразу же посмотрим на доминацию биткоина. Обратите внимание, мы сейчас пытаемся вырваться с отметки предыдущего хая. Это примерно где-то на значении 44,40% и если нам удастся прорваться через эту отметку, то мы будем далее штурмовать Fibonacci на отметке 45,20%. Обращаю ваше внимание, что движение по индикатору тренда сейчас находится в нейтральной зоне, но при этом мы двигаемся из зоны медведей в зону быков, И если тенденция будет развиваться, то попытка прорваться через этот уровень Fibonacci сохраняется. Также обращаю ваше внимание, что мы не завершили движение по индикатору Market Cypher B Momentum, мы все еще формируем волну. Есть перегретость по классическому и стахастическому RSI, но в любом случае динамика не завершена, и также стоит учитывать, что индикатор нам подсвечивает зеленый Money Flow. При всем при этом видно, что есть остывание, индикатор Bull TV сейчас находится в оранжевой зоне, то есть салатовая Бычье настроение у нас немножко уходит в нейтральную динамику. И также мы видим, что с максимальных отметок VWAP в 17,35% сейчас этот индикатор показывает нам отметку 6,36%. То есть желтая волна индикатора Market Cypher B двигается сверху вниз, что говорит нам о том, что волна Momentum может в любое время сейчас завершить движение не прорвав отметку 44.30 и 45.20 мы с вами можем не увидеть. В начале февраля мы все с вами знаем, что прошло заседание Федеральной резервной системы и на комитете ФОМС были приняты решения о Повышение ключевой ставки на 0,25 процентов следующее заседание состоится 21 22 марта и сразу же хотел обратить ваше внимание на то что у нас на следующей неделе будет важная статистика в четверг 23 февраля мы с вами узнаем данные по ввп за четвертый квартал также число первичных заявок по получению пособий по безработице один из важных индексных показателей и стоит также учитывать что у нас выходной на рынке сша мы с вами все знаем что традиционный фондовый рынок Рынок сейчас активно коррелирует с криптовалютным рынком даже не сейчас а уже достаточно давно и поэтому в любом случае нам нужно ожидать важной макроэкономической статистики для того чтобы принимать инвестиционные решения в любом случае также стоит обратить внимание и на среду по сути та информация которая будет в среду опубликована а в среду мы с вами видим что будет публикация тех самых протоколов заседания комитета фомс так или иначе рынок на эту публикацию реагирует это тоже стоит учитывать технически мы с вами посмотрим чуть чуть попозже bitcoin сейчас хотел бы Обратить внимание на фундаментальные показатели, в первую очередь один из моих любимейших индикаторов индикатор золотого сечения. Те, кто на канале давно знают, что я его показываю очень часто. И сейчас этот индикатор пытается прорваться через 350-дневную, кривую среднюю скользящую. Если удастся цене прорвать эту отметку, то следующим. Сопротивлением у нас как раз-таки выступает зона золотого сечения, зона аккумуляции в районе 39-830. Именно поэтому я говорю о том, что 40 тысяч является следующим сопротивлением для биткоина, если удастся закрепиться выше 25. Также обращаю ваше внимание, что если рынок бычий продолжится, то следующей отметкой по этому индикатору будет у нас зона 50 тысяч, ну и далее зона 75. Но об этом говорить, конечно же, очень рано, были случаи, когда прорыв состоялся все-таки, но после этого цена откатывалась от зоны аккумуляции, хотя зачастую всегда старалась коснуться красной кривой, это зона следующего бычьего хая. Этот индикатор у нас показывает: помимо того, что золотое сечение также зоны Fibonacci на основе определенного расчета можете подробно почитать на платформе Look into Bitcoin. Но я в свою очередь еще раз обращаю внимание, что прорыв после сильного медвежьего рынка зоны аккумуляции зеленой кривой, как правило, отправляет нас к красной зоне. Поэтому ожидать, что у нас будет промежуточный хай на отметке 50 тысяч вполне себе вероятно. Технически это возможно, я уже об этом говорил. Это было у нас в 18-19 году, когда мы увидели в 2019 году промежуточный хайп после длительного медвежьего рынка, после чего рынок ушел еще раз. Перелоя не было, но динамика нисходящая была достаточно сильная. Также один из моих любимых индикаторов – это ценовая модель биткоина. Здесь учитывается два основных ключевых индикатора экспериментальных. Желтая кривая – это цена реализации 19,860. Фиолетовая кривая – это у нас как раз таки индикатор CVDD также здесь есть дельта прайс это коричневая кривая и голубая кривая это балансовая цена она находится в зоне 15 тысяч. Еще раз для тех, кто впервые на канале, хотел обратить ваше внимание, что всегда цена, когда в медвежьем рынке опускалась через эти кривые, она всегда касалась цены дельта, либо прорывала ее, касаясь CVDD, либо касалась, после чего начинала отскакивать. Только в этом медвежьем рынке, ну мы не берем двадцатый год, это корона дам достаточно неординарное событие, но в предыдущие медвежьи рынки, в отличие от сегодняшнего медвежьего рынка, мы с вами не коснулись цены дельта. Обратите внимание. Только лишь балансовая цена и фиолетовая кривая CVD-индикатора. Поэтому риск все-таки ухода ниже сюда в зону 12 тысяч я по-прежнему сохраняю. Он, конечно, уменьшается сейчас. Мы видим, что идет попытка восстановления. Но опять-таки у нас с вами основным триггером для роста рынка всегда выступает халвинг. Если мы посмотрим на график халвинга биткоина, мы видим с вами достаточно серьезные прорывы, достаточно серьезный рост в эти периоды. Халвинг у нас состоится в 2024 году. Поэтому события, которые позволили бы цене уйти на перелой, в отличие от 2019 года, вполне себе могут состояться. Завершение медвежьего рынка еще, на мой взгляд, до конца не произошло. Также обращаю ваше внимание, что мы сейчас концентрируемся в зоне реализации, мы находимся выше нее, и это хороший признак того, что мы будем все-таки расти. Опять, до какой отметки все-таки это будет, как по золотому сечению индикатора 30, 40, потом значит 50, либо мы с вами развернемся сейчас с этих отметок и все-таки без перелоя еще раз можем пощупать зону 20 ну и теперь давайте графику биткоина на дневном таймфрейме очень четко желтая пунктирная трендовая паутина сейчас показывает нам уровень сопротивления зона 25 100 если быть точным с этого уровня мы пытаемся прорваться в зону 26,5 и прорыв 26,6 с половиной отправит нас в зону 29 30 тысяч долларов. Также обращаю ваше внимание, что эта зона очень четко видна, если мы с вами построим здесь боковые объемы также будет понятно по боковым объемам, где в действительности находится наибольший интерес инвесторов мы видим с вами эти объемы вот они боковые очень четко все видно в зоне 30 тысяч находится интерес дальше если мы прорываем эту отметку мы с вами будем видеть интерес уже в зоне 40 тысяч эта зона обусловлена уровнем глобального фиба также обращаю ваше внимание, что сейчас мы пытаемся по классическому MACD отрисовать зеленую гистограмму, пытаемся вырваться. Есть по дивергенции RSI у нас медвежьи настрой, стоит на это обратить внимание. Есть уже перехай некоторые по этому индикатору, но в любом случае мы видим, что попытка прорваться 25 у нас вероятнее всего состоится. Она может состоиться как раз-таки сейчас в преддверии праздничного дня и быки будут стараться цену немножко потолкать вверх. Также стоит обратить внимание, что сейчас у нас цена пытается оторваться от оранжевой кривой и мэй вот эта сетка один из моих любимейших индикаторов и чем выше мы от нее отрываемся либо чем ниже тем быстрее мы к ней всегда возвращаемся прорывы происходят обычно когда сетка находится в боковой динамике сейчас когда мы растем у нас будет попытка прорыва потом возврата потом опять попытка роста сейчас индикатор развернулся растет вверх также мы видим здесь на этом наборе индикаторов еще один вариант macd также пытаемся отрезать рисовать зеленую гистограмму. По VMC Cypher B у нас не завершена динамика. Сейчас посмотрим то же самое и на классическом Cypher. Мы видим, что у нас есть небольшая перегретость по классическому и стахастическому RSI, но трендовый индикатор сейчас уводит нас в бычью зону. Мы не завершили движение здесь в бычьей динамике. Также двигаемся моментумом снизу вверх. Отрисовали зеленый кроссовер, очень большой жирный зеленый денежный поток, есть уже перехай по вивапу 22.73 максимальное значение, сейчас находимся на отметке 9.92, желтая кривая индикатора марки Cypher B, но в любом случае мы еще с вами попытку вырваться в отметку 26.5 можем совершить стоит на это обращать внимание, все это на дневном таймфрейме, это конечно же среднесрочная перспектива давайте также посмотрим альткоины по просьбе наших подписчиков меня просили посмотреть дэш сейчас дэш немножко отскочил последний раз мы с вами дэш смотрели мы были вот здесь на этой желтой направляющей я говорил о том что у нас есть потенциал к росту в целом на тот момент дэш прорвал объемы основные которые были здесь внизу вот в этой зоне накопления для нас было важно здесь удержаться прорывы этого уровня у нас все-таки произошли после чего актив восстановился, также обратите внимание на дневном таймфрейме достаточно резкое пересечение, у нас здесь есть золотой крест, пересечение 50 и 200-й экспоненциальной средней скользящей, 50 пробивается снизу вверх, это называется золотым крестом, и естественно рост продолжился, потенциал этого роста все еще наблюдается, обращаю ваше внимание, это может быть не очень долго, поскольку уже наверху в бычьих настроениях находится сейчас у нас моментум на сайфере би, рано или поздно, конечно, ему придется уйти вниз, но активный зеленый манифлоу и трендовый индикатор сейчас в максимальных значениях. Также просили посмотреть Хидеру. Обратите внимание, этот актив мы с вами тоже рассматривали в конце декабря. Был риск, что может быть перелой. Кстати, так и получилось с момента нашего обзора на Trading View. Мы все-таки упали вниз, но также я говорил о том, чтобы Ки попытаются что-либо отыграть до Нового года. Да, попытка была, но она была очень незначительная. И рост, на самом деле, начался уже, конечно, в новом году, в начале января. Хедера себя очень хорошо проявляет сейчас, также вместе с рынком растет. В максимальных значениях находимся сейчас по индикатору trendscore активный зеленый money flow есть уже конечно перегретость по классическому стахастическому RSI а также у биткоины. но обратите внимание желтая волна Vivap сейчас двигается снизу вверх поэтому толкнуться еще вполне себе вероятный сценарий у нас может быть также стоит обратить внимание что у нас глобально уровень Fibonacci будет на отметке 0.13 в эту зону будем пытаться прорваться и стоит также обратить внимание что на 0.16 у нас находится сейчас вот это нижняя граница вот этих объемов и далее уже нижняя граница вот этих объемов на уровне 0.20. Попытка скорее всего состоится. Сейчас только-только пытается актив отрисовать золотой крест по экспоненциальным средним скользящим. 50 пытается потянуться к 200 и все-таки ее прорвать. Если прорыв состоится после периода накопления у нас будет попытка рывка, поскольку манифлоу очень активно сейчас развивается в бычьей зоне. Также стоит обратить внимание еще и на малые часы. Сейчас на 6 часах рынок у нас немного находится в ожидании. И потихонечку, как я говорил, у быков есть все шансы пытаться, пока закрыт фондовый рынок, все-таки отыгрывать свои потери и тянуться повыше. Поэтому 0.10 вероятность увидеть у нас достаточно хорошая. Вопрос, это произойдет сейчас или все-таки рынок сначала подождет, после чего мы эту отметку с вами попробуем штурмовать. Также посмотрите, на 6 часах трендовый индикатор развернулся 18 февраля и сейчас активно из средней зоны пытается уйти в бычью зону. И еще один актив, который просили посмотреть наши подписчики, это Singularity.net. Обратите внимание, данный актив сейчас тестирует, 50 экспоненциальную среднюю скользящую на дневном таймфрейме. сопротивление у нас сейчас уровень Fibonacci на отметке 0.43. И здесь же у нас локальная FIBA тоже находится. И глобальная Fibonacci дали у нас 0.54, но туда мы дойти не смогли. Максимальное значение актив достигал у нас на отметке практически в 50 центов. Обращаю ваше внимание, что сейчас на 6 часах трендовый индикатор двигается в нисходящей динамике. Также обратите внимание, 6-часовой таймфрейм уходит в красную зону money flow на индикаторе Market Cypher B. Она не завершена, только началась, поэтому пока достаточно Трудно предположить, прорвем ли 50 экспоненциальную, но если прорвем, то ближайшей поддержкой также у нас локальная FIBA на отметке 0.39-0.38. Далее уровень глобального Fibonacci 0.37. Если мы смотрим на дневной таймфрейм в среднесрочную перспективу, то мы видим, что отрисовали красную свечку, индикатор... Бул ТВ развернулся в красную динамику, говорит нам о том, что у нас, вероятно, сейчас будут по этому активу шорты. Стоит также обратить внимание, дневной таймфрейм тоже от максимальных значений трендовых индикаторов плюс 10, сейчас двигается в нисходящей динамике. Волны тоже двигаются сверху вниз, я имею в виду синие волны моментума с Но все еще пока зеленый манифлоу, поэтому попытки отскока могут происходить. Но намек на движение вниз достаточно большой. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно поставьте лайки, обязательно поддержите канал комментариями. Не забывайте подписываться, если вы еще не подписаны на данный канал, а также на телеграм-чат и телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании к этому видео. Ну а с вами был Гоша. Всем хорошей новой недели и до новых встреч.